Всем привет! В этом видео я вам покажу, как построить новую фк ферму Для ее постройки нам понадобится 6 порталов. Если у вас нет 6 порталов, в этом видео я вам расскажу несколько способов, как их получить. Сейчас я вам покажу, как она работает и как она выглядит. Здесь у нас стоит колесо и 3 портала. А также небольшая палочка из пластика. И кнопочка. Когда мы нажимаем на кнопочку то у нас начинает все крутиться, и порталы едут к спавнам. И они проходят по всем спавнам и забирают игроков всех этих спавнов. Дальше у меня находятся поршни, которые выдвигают еще три портала к следующему испытанию. Здесь у меня активируется 140 поршней. И когда они активируются, они проходят до следующего испытания. И туда переносят три портала. Сейчас я вам покажу, что будет, если докоснуться до этих порталов. Нас тпшит к другим порталам, и здесь персонаж погибает. Проходит он по двум уровням, и за это время он получает 30 золота аж. Если у вас нет 140 поршней, то их можно купить в магазине. Или скопировать, но если вы не знаете как скопировать, в следующем видео я вам расскажу как это сделать. Но сейчас я вам покажу как строится эта ФК ферма. Она строится довольно быстро. Мы берем деревянный блок, ставим шаг перемещения на 0.5 и рядом с дорожкой ставим блок, чтобы он немножко заехал в дорожку и ставим 6 блоков. Теперь рядом ставим обычное колесо. В магазине оно продается за 750 золота и удаляем в дерево. Теперь нам нужно поставить блок пластика и смасштабировать его. Ставим масштаб на сотку. Или если у вас нет рулетки, то просто ставите 50 блоков. Такая вот длинная палка получается. И ставим здесь три портала: 1, 2, 3. Теперь я перекрашу все это. Розовый цвет не очень мне так нравится. И эти порталы обязательно нужно раскрасить в разные цвета. Готово. Сейчас мы построим механизм, который будет наши порталы передвигать. Мы берем любой блок. И вот здесь вот есть небольшой бугорок. И рядом с ним ставим блок дерева он немножко заезжал теперь либо масштабированием либо просто ставим 10 блоков Десятый нужно убрать и здесь поставить еще один Но уровень, уровень скрепления нужно, должен стоять на на красном и теперь масштабируем вверх или просто ставим вверх несколько блоков теперь мы берем поршни и начинаем их отсюда уже ставить 140 поршней всего нам понадобится 154 Затем ставим блок пластика и либо его масштабируем, либо ставим еще 7 блоков. И сохраняем обязательно, а чаще сохраняемся. Отключаем у всего анчор и ставим длина поршней на 9. И выделяем первые 15 поршней с шифтом на компьютере или по отдельности на телефоне. И ставим у них длина поршня на циферку 6, также у всего нужно отключить анчор. Также у колеса нужно поставить крутящий момент на оранжевый и у палки и трех порталов нужно отключить коллизию, тогда они будут проезжать сквозь деревья. мы установим еще три портала берем поршни которые у нас остались 14 штук и ставим их в пластику пластик я перекрасил голубой цвет готова теперь выделяем что на компьютере эти 14 поршни и ставим их передвижение на девятку и ставим три портала здесь но нельзя, чтобы порталы прикасались к поршням. А то поршни не будут работать. Теперь перекрашиваем эти порталы в такие же цвета, как и другие порталы, которые у нас стоят на палке. И отключаем у всего этого анчор. И сохраняем. Также ставим любую кнопку. После сохранения мы уже можем запустить и посмотреть, как работает. Нас тпшит. Сразу на первое испытание, и здесь мы немножко проходим. А теперь способы получения порталов. Для получения четырех порталов нужно пройти испытание с кристаллами. Сейчас я вам покажу легкий способ, как это сделать. Строим платформу из любых блоков. Ставим ракету, еще одну, и ставим как можно больше пушек. Сколько у вас есть. Ставим кресло пилота, сохраняем и ставим два золотых гарпуна. Теперь нужно лететь к уровню с кристаллами. После того, как мы долетели до этого уровня, к гарпуну прицепляемся к стене. Я заключаем ракету. Можно включить анчор на платформе. Если у вас есть отверка. А если нету, то тогда присоединяйтесь второй гарпун. У меня есть отверка, и я включу анчор. Теперь пушками нужно сбить как можно больше кристаллов за маленькое время. Я сбил много кристаллов, на меня нацелились какие-то лазеры и телепортировали меня в секретное место. Теперь бежим вперед. Вот здесь у нас есть три отсека с лазерами. Тут сюда нужно принести кристаллы. Есть также два портала. Идем к зеленому, который находится справа. Заходим. Тут есть белый, красный и серый. Идем в белый. Здесь есть розовый и оранжевый портал. Захожу в оранжевый. Это тупик. Захожу в розовый и здесь находится желтый кристалл. Беру его и теперь нужно вернуться обратно. Возвращаюсь через желтый портал. И вставляю его в любой лазер. Готово. И также нужно найти еще два портала. Снова нужно бежать. Ветные мои ножки. Только им бегать сегодня нужно. Находим в красный портал. Здесь есть синий. Я в него зайду. Здесь есть либо голубой, либо в черный. Голубой не нужно заходить. Идем в черный. Находим в черный портал. И здесь у нас находится белый кристалл. Его берем. И снова возвращаемся. И устанавливаем его в еще один лазер. Сейчас нужно найти последний кристалл. Ну а пока мы бежим, я бы хотел бы вас пригласить в свою группу в Discord. Здесь вы можете даже попасть в видео. Ссылка есть в описании под видео. Заходите, смотрите. Ну, а сейчас мы продолжаем наше путешествие. Бежим в портал, заходим, идем в серый портал и здесь облегчение для моих ног. Даже никуда бежать не надо. Просто стоит оранжевый кристалл. Теперь бежим и устанавливаем его. Все, забираюсь по лестнице вставляю его и здесь что-то начинает происходить и здесь появляется сундук ну я его уже брал Но если вы его не брали то тогда возьмите здесь вам дадут 4 портала и 200 золота кажется есть награды не поменяли на этом видео подходит к концу оценивать его лайком и подписывайтесь на канал надеюсь что у вас все получилось всем пока пока